Марс в прошлом месяце, в ноябре, был фактически целый месяц неподвижным. Это связано было с тем, что он менял направление своего движения, разворачивался в прямое движение. В декабре Марс постепенно начинает набирать скорость, и это большой плюс. Это значит, что будет возможность возвращаться к привычной активности, а также многие будут ощущать перелив сил и желание действовать. Марс движется сейчас по вашему 11 сектору, поэтому в декабре вы можете доделывать какие-то важные проекты. Может произойти события, которые связаны с друзьями, рабочим коллективом. Но в целом... Марс дает вам такой совет, что лучше объединять свои энергии, свою энергию и свои усилия с другими людьми. Именно в коллективном процессе, как командный игрок, вы сможете проявить себя максимально ярко. Стоит также отметить, что с начала месяца по 14 декабря будет коридор затмений на вашей оси взаимоотношений, первый и седьмой дом. Это значит, что в первой половине декабря могут решаться очень важные вопросы, которые имеют отношение к вашей личной жизни, к теме, Партнерство в работе. В целом это такой период, когда вам нужно уметь и себя поставить, и других людей слышать и учитывать их интересы. По сути, первая половина месяца это может быть период поиска баланса между вашими личными интересами и между интересами людей, которые вас окружают. Тем более, что со 2 по 20 число ваш Управитель Меркурий будет находиться в знаке Стрелец в вашем седьмом доме. Это говорит о том, что фокус вашего внимания будет однозначно сосредоточен на теме взаимоотношений и, так или иначе, вы будете вынуждены много общаться с другими людьми, и от этого будет зависеть ваш личный рост и благосостояние. В начале месяца с 1 по 6 число Венера будет в хорошем аспекте к Нептуну и будет затронут ваш 6 и 10 сектор. С одной стороны, это может дать легкость в достижении каких-то целей своих личных, это может дать такой эффект, будто бы вы чего-то захотели, и сразу же это начинает сбываться. Поэтому не бойтесь мечтать в начале месяца. С другой стороны, Венера в сочетании с Нептуном может давать лень, может давать такой эффект, что вы будете выпадать из рабочего графика. И в целом может просто появиться возможность больше отдыхать, и возобновить свои силы в начале месяца. 9 числа Солнце будет делать квадрат к Нептуну и будет затронут ваш сектор партнерства, взаимодействия с людьми. И поэтому этот день не подходит для важных переговоров, а также для решений, которые связаны с темой... Вашего взаимодействия с кем-то. С 10 по 15 число Венера будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. И будет затронут ваш сектор работы и сектор финансовой поддержки. Поэтому вы можете получить в этот период выплату от государства, от работодателя. В этот период времени, очевидно, вам нужно будет очень интенсивно работать. Это период неподходящий для отдыха. Это время, которое может помочь вам тратить усилия и в то же время получать хорошее вознаграждение за это. Тем более, что 11-12 число-то очень Эффективные дни, очень активные, так как Солнце будет в соединении с Южным узлом и в очень хорошем аспекте к Марсу. Это самые лучшие аспекты для начинаний, для того, чтобы вложить куда-то силы разгрести те вопросы, которые уже назревали очень и очень давно. 13 числа Меркурий будет делать квадрат к Нептуну. Этот день может внести путаницу. В переговоры лучше не подписывать важные бумаги в этот период, а также не давать громких обещаний. 14 числа будет солнечное затмение в знаке «Стрелец» в вашем седьмом доме и затмение будет в соединении с вашим управителем Меркурием. Это очень сильно подчеркивает то, что в этом месяце вам нужно будет идти рука об руку с каким-то важным человеком для вас. Это может касаться важных решений в личной жизни, в работе. В целом ваш успех будет очень сильно зависеть от того, какие люди вас окружают. И это затмение даст вам возможность увидеть тех людей, с кем вы взаимодействуете в истинном свете. Сразу же после затмения Меркурий будет в хорошем аспекте к Марсу. И это может дать такой эффект, что если по затмению произойдет какая-то яркая ситуация, то вы сразу же будете действовать под впечатлением, то есть в целом. События по данному затмению могут развиваться очень динамично. И, соответственно, вы будете прям готовы менять свою жизнь. Также это может очень ярко по работе проиграться, так как идет аспект от седьмого дома ваш одиннадцатый сектор. А это как раз люди, с которыми мы взаимодействуем по работе. 15 числа Венера переходит в ваш седьмой сектор и будет в нем находиться до конца года. И это очень хорошее время в плане взаимоотношений с людьми. Это период, когда удается найти компромисс, найти общий язык. Поэтому если возникали определенные сложности и трения в первой половине месяца, а это очень логично под влиянием затмения то в целом во второй половине месяца будет все намного спокойнее. Также обязательно обратите внимание на дату 20 декабря. В этот день Солнце и Меркурий соединятся в вашем секторе партнерства и взаимодействия. Поэтому вы... Можете тоже осознать что-то важное по поводу ваших взаимоотношений с каким-то человеком. Может состояться разговор, или вы получите какую-то значимую для вас информацию. 21 числа Юпитер соединится с Сатурном в вашем Девятом Доме. Это одно из самых важных событий астрологических всего 2020 -го года. И Соединение этих двух планет — это начало их нового длительного взаимного цикла. Эти планеты социальные, поэтому их соединение — это определенная подсказка для вас, как стоит себя вести и действовать для того, чтобы идти в ногу со временем. Соединение планет происходит в вашем девятом секторе, поэтому очень важно, чтобы вы повышали свой уровень знаний в какой-то сфере, свой авторитет. Это может быть работа которая ценится, профессия, которую все уважают. По девятому сектору может быть также желание писать книги, делиться своим опытом, выступать на публику. Девятый сектор также связан с путешествиями, поэтому в перспективе, конечно, когда ситуация в мире стабилизируется, очевидно, у вас будет возможность посещать другие страны, открывать для себя какие-то новые места. 22 числа Уран соединится с Лилит в вашем двенадцатом доме. В этот день могут быть какие-то переживания, неоднозначные эмоции вы можете испытывать, ваши страхи могут давать о себе знать. И в целом не только именно в этот день, но и вблизи этой даты подобные проявления могут присутствовать. Важно взять себя в руки и не поддаваться на вот это искушение. 23 числа будет точный аспект квадратура Марса и Плутона, но начнет этот аспект проявляться за неделю до этой даты, и это аспект повторяющийся ранее он был в середине августа, а также вблизи 10 октября. Поэтому события по данному аспекту могут тоже иметь повторяющийся характер. Но все же это уже третий последний аспект, поэтому будет наблюдаться такой эффект завершения какого-то дела, когда нужно будет отвоевать что-то, что для вас очень важно. Это период, когда нужно бороться за свои интересы, особенно если вы ощущаете очень яркий вызов по отношению к себе. 25 числа Меркурий будет делать тринг Урану. Этот день может принести неожиданные новости, какие-то интересные встречи. Обсуждение. В целом, так как Меркурий является управителем вашего знака, то и вы сами можете принимать какие-то решения, которые являются нестандартными, нетипичными для вас. 30 числа будет полнолуние в Раке, в вашем секторе финансов. И в день полнолуния Венера будет делать квадрат к Нептуну. Поэтому данное полнолуние будет очень эмоциональным, но также оно может иметь такой оттенок легкого разочарования, когда, к примеру, вы хотели что-то получить, но не получили, или вы хотели что-то сделать, но не успели. Это может быть связано с тем, что год уходит, и многие будут делать выводы, и некоторые, возможно, не успели действительно сделать то, что хотели. У вас сожаления могут быть связаны с темой финансов. Не стоит сожалеть, нужно, конечно же взять себя в руки и сконцентрировать свое внимание на положительных сторонах, положительных моментах этого года, каким бы он ни был. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. До встречи в новом 2021 году. Спасибо за то, что были со мной, смотрели меня в 2020. Будем с вами на связи. Пока-пока!